Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале Сочи ЮДВ как гостей, так и постоянных зрителей. Сегодня я хочу вам представить дом на продажу. К нам обратился человек. Срочная продажа Нижняя Шиловка. Дом частично сделан с ремонтом. Сейчас подробнее о нем расскажу. Нижняя Шиловка в принципе такой хороший район. Тихий, без высоких застроек у нас. Здесь по большей части частный сектор, скажем так. Дороги все сделаны, в принципе. Вот. Здесь, чем примечателен именно этот, этот дом, здесь очень хороший участок. Что ну, для Сочи, скажем так, редкость. Здесь у нас по факту 6,6 соток земли. Вот. И на участке стоит дом в 187 квадратных метров. Дом частично уже готов. В принципе, собственник проживает здесь. Но срочно понадобились деньги, поэтому через нашу компанию хочет продать его. Ну и мы вот нашими общими усилиями это и делаем. Так, давайте я вам по территории все расскажу. Так, территория у нас получается заезд вот отсюда это и получается вот этот заезд у нас здесь 6 соток ой 06 соток и общий участок квадратный ровный 6 соток общее и там 06 здесь на первый на первом этаже еще дел, делается ремонт вот. ну кто будет покупать то да, естественно уже берет а, все эти ремонтные работы на себя здесь у нас 87 квадратных метров вот. Опорка вся сделана. Здесь у нас как дополнительная кладовочка можно сделать. Здесь можно отдельно дополнительную комнату сделать с кухней. Вывод коммуникации. Горячую холодную воду. И вот такие 87 метров. Две световые точки, как видите. И с них даже уже видно море. А, да, сразу говорю, у нас участок видовой. Сам участок ИЖС свет сюда три фазы входит 15 киловатт лос а, сейчас такой импровизированный но а, тот кто будет приобретать естественно нужно будет а, сюда большой лос вводить сейчас сделал вот такой лос человек сам сделал но вывод под лос есть поэтому тот кто себе приобретает в принципе а, доделывает лос и пользуется на самом деле это ну по нашим таким меркам это не настолько дорого вот, есть подрядчики которые приезжают делают там за пару дней вот газ у нас по границе также можно его провести сюда газ это ну опять же нужно узнать сколько это будет стоить это не в эфире вот, давайте я вам покажу весь участок участок у нас плодовый здесь у нас растут разные Плодовые деревья, яблоки Апельсины Кумкват, фихуа Вот Такие вот деревья Как видите, у нас уже все зеленеет Все зеленеет И вот, в принципе, виды вот такие Вот с полностью с огорода видно И море, и соседи И все зеленое Где-то еще до сих пор мимоза Хотя уже весна А у нас до сих пор у кого-то растет мимоза и вот такой ровный участочек 6 соток По наклону, да, здесь чуть-чуть есть наклон Можно сделать, ну, опять же, по желанию вот каскадную, Каскадными частями Если кто, к примеру, не хочет себе держать большой огород Можно оборудовать по-другому Ну, в принципе, так тоже достаточно приятно вот. Вода центральная вот. Вода проведена в дом Давайте пройдем в дом, покажу Как здесь сделано частично уже ремонт Человек для себя делает Поэтому Вот такая у нас прихожая Прямо у нас Получается санузел И четыре комнаты Вот такие четыре комнаты В каждой комнате есть своя точка световая Поэтому когда заходите, вот она световая точка с видом и на море. Вот. Отделка у нас частично черновая. Вот. Поэтому здесь еще надо доделать ремонт. Но человек делал для себя, продавая, продает, потому что, опять же, повторюсь, нужны деньги. Вот. А какие-то инструменты, какие-то материалы также он отдает. А мебель, которая есть в доме, также идет а в продажу, отдается. Здесь у нас санузел, душевая кабинка. Бойлер на 100 литров. И две спальни. Одна спальня. Ну, также с нее открывается потрясающий вид на море. Вот. Хороший стеклопакет. Разводка, как видите, тоже он сделал. Здесь надо просто чуть-чуть руку мастера приложить так сказать руку мастера вот. Ну, и вот эта мебелированная у него комната все также мебель продается кроме детской кровати вот кондиционер все это идет в продажу вот, да я в эту комнату не зашел это у нас привезем такая кухня вот. здесь у нас получается на верхнем этаже порядка 100 метров сам дом ну в принципе правильной формой сделано все качественно полностью монолит с блочным заполнением 100 квадратов сверху и 87 квадратов снизу Общая площадью 187 квадратов в принципе все внутренние ну как, именно монолитные работы сделаны. Вот. А, да, еще давайте про фундамент. А, фундамент строился, ну сам дом строился 16 -го года. Вот, он уже устоялся. И вот такой у нас фундамент, как видите. Вот. вот. Здесь у нас подушка более 60 сантиметров. Поэтому в этом плане дом уже стоит на фундаменте более 6 лет. Вот, отстоявшийся вот, блочное заполнение вот, ну скажу как, здесь осталось внешне его добавить минвату и обшить там, ну я бы не караедом сделал бы конечно вот. я бы даже тем же самым алькобонгом можно сделать на самом деле очень приятный хороший домик с хорошим участком 6 соток на сегодняшний день это ну так скажем но, а, не дешевое удовольствие Но, с учетом того, что ну, в самой Нижней Шиловке на сегодняшний момент просто просто земля, там участок стоит а, за 2 миллиона, люди просят полтора-два миллиона за участок ну, за сотку здесь участок 6 соток, плюс уже готовый дом а, в который чуть-чуть надо вложиться, денег там внешне доделать и внутреннюю отделку уже под себя в принципе под тот ремонт, который вам нужен и у вас уже готовый дом так, ну а по цене, по цене, на сегодняшний момент собственник хочет 16 миллионов. Так что, ну, скажем так, готовый дом за 16 миллионов мы в Сочи не сможем такого вот плана доставить, ну, там, предоставить. На самом деле, с таким участком, за такую сумму, это очень хорошая цена. Давайте еще покажу вот такая площадочка. Здесь планировалась летняя кухня вот зона отдыха в принципе зона патио ну кому как в принципе здесь будет удобно вот такая еще зона отдыха вот. здесь вы делаете крытую беседку и у вас здесь такая зона отдыха летняя частично вот она и море у нас видно вот этот участочек тоже в принципе прилагается можно до да, использовать вот. здесь у нас получается это государственная вот, земля Поэтому она ничья не прилагается, застраиваться здесь никто ничего не собирается. Поэтому у вас и с первых, и со вторых этажей идет вид на море и на зелень. И это вся солнечная сторона, поэтому, в принципе, дом будет и теплый, и светлый. Ну, при желании можно увеличить, конечно, окна, ну я думаю, уже достаточно. Вот, потому что на каждой стороне есть свое, свое окно. И этого достаточно В принципе классический дом вот чуть-чуть сюда приложить так скажем руку мастера и у вас будет замечательный дом в сочи с видом на море Вот, ну что скажу всем кто понравился, кому понравился кто мечтает именно дом в сочи вот, недорого приобрести вот, продажа срочно еще раз говорю человеку нужны деньги вот, поэтому звоните по номеру телефона этот номер телефона вы видите на экране опять же повторюсь меня зовут вячеслав но опять же позвонив в компанию вы можете а, также ну, как насчет этого дома поговорить и с иваном и с дмитрием а любой человек а, сможет вам в принципе сюда привести показать этот дом живую вот, поэтому пишите звоните ну, по традиции конечно же ставьте лайки вот, всегда рад нашим зрителям смотрю что есть просмотры и меня это очень радует вот. ну единственное что комментарии комментарии правда пишут мало был бы рад если бы была бы обратная связь от людей поэтому всегда буду говорить не уставая пишите комментарии ставьте лайки ну и для тех кто не подписан на наш канал подписывайтесь потому что у нас всегда что-то новое вот, будете знать что ну как жизнь недвижимости в сочи вот, через нас поэтому как-то так вот а до скорой встречи ребята пишите звоните но по традиции по традиции вот давайте вам вот такой для фототерапии вот такие у нас кошечки Кс -кс -кс -кс. которые отдыхает на солнышке это для кототерапии, для тех, кто любит кошек. Ну а для тех, кто также смотрит нас за обедом, всем приятного аппетита!